Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания: какие у него, у нее чувства, мысли ко мне? Первое, второе, третье, четвертое. Времечко в, э, в комментариях. А я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, немножко будет другой формат. Если что, это камнями просто очерчена граница. Сразу говорю. Другой формат в связи с тем, что хочется немножко углубиться и показать, как я это все читаю, вижу и тому подобное, чтобы вы все понимали, что я не из воздуха все-таки беру. Поэтому раз в неделю будет вот такое у нас интересное видео, где мы немножко будем подробнее изучать и карты и изучение самих каких-то позиций. Поэтому давайте приступим. Я думаю, все-все выбраны. Как-то как мне надо приучиться. Так, вот, все. Будет у нас тут у мышки. Давайте мышку поставим сюда. Во, вон. Вот. Давайте первый вариант. Какие у него у нее чувства? Значит, начинаем мы... И, и, и тут здесь и для женщины, и для мужчин, кто первый раз зашел на канал. Поэтому давайте начнем для девушек, для девушек, но ну, мужчины. Здравствуйте, дама, кто выбрал желтую, нет, оранжевую, оранжевую свечу. Какие у него чувства и мысли к вам? Будем отдельно. Чувства и мысли. Соответственно, соответственно, Сначала чувства, а потом мысли. Долго объяснять почему. Если интересно, пишите в комментариях. А, давайте сначала, какие у него чувства к вам. И какие у него мысли у вас и к вам. Ну, я бы еще вот эту Вот эту, вот эту, которая вот, вот эта. Да. Это такая подсказочка. Иногда я вытаскиваю карты рандомные, и подсказочки и тому подобное, да, к сожалению, либо, к счастью для вас, все таки э, у меня такая, есть черта, подсказочки, если их слышу, ладненько, давайте у нас король жезлов в ощущениях, девяточка, чаш и отшельник в мыслях, и, соответственно, подсказочка у нас... Рыцари жезлов. Давайте так, мужчина. Мужчина любит наскоком. Мужчина любит сразу, мужчина любит все и много. Обычно у нас говорят об этом жезлы. Причем в подсказке я выпала рыцарь. Рыцарь это такой человек, достаточно амбициозный. Ну, давайте, это очень грубо. К мужчинам, мужчина, простите, силы есть, ума не надо. Поэтому. И жезловые какие-то у нас моменты именно э, больше э, любят люди завоевывать, люди, лю люди любят действовать в отношениях, но э, к э, мысли о вас я бы сказала. Ну, давайте, конечно, давайте остановимся на девяточке чаш и отшельники. Здесь отшельник немножечко вот такой интересный, кверх ногами, и ему это интересно. То есть человечек немножечко с какими-то своими мотивами, своими намерениями, не особо вдаваясь в то, что вы чувствуете по отношению к нему. Главное, что э, у нас мужчина здесь сам ощущает по отношению к вам. Какое-то распоряжение и какое-то, какое-то, какое-то, какое-то, какое-то. Давайте поподробнее немножечко. Да, по две у нас. Да, здесь чувства и мысли все таки у человека. Но силы есть, ума не надо, и чувства у человека есть, и мысли у человека. Соответственно, помимо вас, давайте девяточку. Да, здесь чувствую мысли в отношении вас достаточно большие, крепкие, сильные. Давайте э, чувства. Чувство по королю м -м, Пентакли, Шестерки, Чаш. Здесь может также вырисовываться и Король пентаклей. Да, ну, как же сказать, то м -м -м, независимость. Давайте так. Король Пентакли, Шестерки, Чаш обычно говорит в сочетании о стабильных ощущениях по отношениях к вам. Возможно, как, ну... Допустим, мастер Маргарита, возможно, все-таки у нас тут все с мужчины, все-таки шестерки, шестерка чаш – это у нас дом, семья и тому подобное, теплое ощущение, стабильно, причем очень теплое ощущение, достаточно она долго основе, потому что король пентаклей сама по себе карта очень стабильного человека, практичного, стабильного, а не гуляющего. Давайте так. Но ну, гуляющий, не гуляющий мы не рассматриваем, но... Мысли. Ой, давайте чувство. Чувство по отношению к вам есть. Король жезлов об этом изначально и говорил, но Король Пентаклей, Шестерка Чаш это очень сильно подтверждает. Отцовство, возможно, по отношению к вам, ностальгия, чувство того, что она моложе меня. Здесь проигрывается тоже момент возраста. Все-таки у нас тут такой старица, а здесь обычно двое молодых людей. Возможно, чувства очень сильно долгие, возможно, брак, если между вами брак, то, соответственно, на долгой основе и крепкий. То есть здесь в любом плане чувства очень сильно крепкие, теплые, возможно, давнишние. Э, ну, давно человек любил, как-никак, поэтому. Э, здесь чувство однозначно есть, в мыслях я тоже вижу. Здесь резонанс мыслей и чувств. Поэтому, соответственно, давайте перейдем. Все-таки король Пентаклей, шестерка чаш. Возможно и возраст, возможно и отношения. Здесь возраст не помеха, возраст не преград, а для кого-то это наоборот приятно, Что она моложе меня, либо она старше меня. Но здесь, здесь у нас старец, здесь молодые, Поэтому я могу предположить, что здесь какой-то момент возраста. Потому что шестерка чаш это не только дом, теплые отношения и счастья, но и какое-то такое возрастное ограничение в виде молодости. Поэтому могу предположить, здесь идет речь о некоторых людях, я не говорю всех, возможно, ну, как-то по возрасту разный. Возможно, по уму, по практике. Возможно, он э, какой-то стабильный деятельный человек. Причем в какой-то своей стезе по королю жезлов и по королю пентаклей. Соответственно, вам относится как какой-то малодушной лейди. Ну, здесь. Э... Возможно, не такой, какой он, но вы все-таки ему нравитесь, какая-никакая. Поэтому тоже могу предположить, не будем дальше уже вытягивать, здесь, соответственно, как-то вытягивать дополнительно карты. Можно, но здесь резонанс, здесь нету вопросов у меня, честно говоря. Давайте, чувства есть, стабильные, крепкие, теплые, дружеские, возможно, с детства, с возрастом укрепленные, все-таки могу предположить. Поэтому давайте далее. Чувство есть однозначно. Даже если как бы новые знакомые здесь. Я вижу резонанс, особо здесь чё говорить. Здесь все как-то классненько. Поэтому давайте мысли по поводу вас человечек достаточно. Э -э, ну, здесь, я так понимаю, по корол... если у нас король Жезлов с рыцарем и с отшельником, и с девяткой, но ну, человеку достаточно, давайте так, м -м, по девятке, чаш в сочетании с отшельником и с тузом, э -э, вы предоставляете, возможно, какие-то, но ну, не услуги, а какое-то с ним. Давайте так, сейчас, <клес> по-русски. Вы предоставляете ему какую-либо, допустим, эмоциональную связь, возможно. Возможно, вы предоставляете ему по девятке чаш какие-то блага в его жизни. Возможно, эмоциональные, возможно, физические, возможно, финансовые. Возможно, вы подкрепляете ваш союз, то, что вы домохозяйка, а он там зарабатывает налево-направо. То есть какой-то такой момент мыслей, взаимодействия по влюбленным. Здесь влюблены немножко иначе. Здесь нету выбора, здесь уже выбор сделан. Поэтому здесь вот... Нет, я не вижу треугольников, соответственно. Иногда влюбленные говорят о а треугольнике, что, ну, типа волчица сзади. Но это, если бы был бы намек, здесь я на такого намека не вижу. Вы предоставляете ему роскошное по девятке чаш. Очень сильно эмоциональное чувство, поэтому, в принципе, на вас человек как-то... Возможно, вы просто такая красивая, а он испытывает красоту и там... Как художник и музыку, как раз-таки. Художник очень любит какой-то момент эстетики, красоты и тому подобное, видеть где-то какие-то моменты в других людях, кто, что другие не видят, и при этом воплощать свои картины, допустим. А вы являетесь неким музыкой, которые вот... «Красиво красит стрелки, вот ты, вот красивая у меня такая, замечательная». И вы предоставляете какой-то некий эстетический восхищенный взгляд у этого человека соответственно. Поэтому, возможно, вы предоставляете какое-то, если вы, допустим, в браке, предположительно, по королю Пентакли, это момент брачного человека, если расклад общий то предоставляете какую потузу потузу пентаклей момент туз пентаклей обычно как же сказать там здесь он немножко другой кстати в этой колоде он может проигрываться как кстати в негативе очень хорошо потому что у нас такой мишка немножко разъяренный но в позитивном ключе он больше проигрывается как некий все-таки как классика позитивный шанс, случай, одна на миллион, одна из тысячи, ты у меня одна, и тому подобное, ну что-то типа такого. Поэтому вы предоставляете человеку хорошее существование, и поэтому к вам душа и тянется. Вот давайте так поэтично я могу сказать, ну потому что мне обычно как-то... Возможно, человек по, -по, -по, по подсказке давайте так. А, возможно, человек приезжий, уезжий, любит путешествовать, любит где-то везде быть, и при этом, возможно, каким-то видом спортом также увлекается. Все-таки сил есть, ума не надо, возможно, выплескивают свою энергию в какие-то свои хобби. Ну, как в виде подсказки, я бы сказала так. Ну, а активный и деятельный человек, то есть не сидящий на месте, не ленивый, а что-то постоянно делающий, либо постоянно смотрящий, либо вот ему все надо. Я бы сказала, вот такие здесь люди, обычно и мужчины здесь бы и проигрываются. Прикипелась к вам. Поэтому вот такое вот интересное у нас рассмотрение. девчоночки. не буду я доставать 10 миллионов карт. Мысли чувства, мысли, чувства, все. Поэтому я здесь как-то все стабильно, как-то все хорошо, ничего такого не вижу. Вы э, как-то ему э, обустраиваете, возможно, существование, либо просто восхищаете взгляд, либо, возможно, вы беседы ведете великие, что ему с вами при этом хорошо. Когда человеку с кем-то хорошо, человек другой тянется. А, к другому человеку. Я думаю, что девчоночки меня понимают. А, поэтому, если вам человек не нравится, либо человек доставляет дискомфорт, вы не будете с ним вообще как бы существовать, либо как-то будете отходить стороной. Ну, соответственно, здесь как-то все хорошо. Я не вижу ничего, никаких проблем. А, давайте дальше. А, здравствуйте. А, до свидания. Да, мы здравствуйте, мужчина, Мужчины, давайте посмотрим, какие... У нее чувства мысли к вам. Какие у нее мысли? Мысли сказала, мысли выпала. Окей, какие чувства к вам? То есть подсказка. Водные дамы, если кто-то загадывал, очень сильно подходит. Ладненько, давайте так. Какие у нее э, мысли? Я прям выпала Паш, Паш, белочка убегающая. А тут Паша у меня интересно проигрывается. Кстати, всегда иногда белочка убегающая тоже момент знака отшельника семерка жезлов как подсказка ну ладненько давайте немножко подробнее подробнее подробнее обычно чувства по отшельнику прохладные давайте поподробнее давайте начнем все-таки с мыслями давайте с чувств. Могу в принципе смотри, какая у вас, кстати, между вами связь. Мы будем рассматривать со многих сторон. Шестерка жезлов и умеренность. Хм, давайте от восьмерки еще пентаклей еще что-нибудь достанем. Хм. Давайте так, если вы, допустим, девушку не особо знаете, то у девушки сразу есть к вам какой-то интерес. Ну, предположительно, давайте так. Иногда информация к тарологу идет. Не спрашивайте, как, это очень долго объяснять. Поэтому, если это новая знакомая, то я бы сказала, по пажу Пентакли по восьмерке, Пентакли по дураку. Но я уточнила восьмерку Пентакли Верховной Жрицы и Туз, что в принципе... Давайте так. Могу предположить какой-то интерес у женщины к вам. Есть. Здесь есть интерес в любом случае, но какой именно, это очень сильно интересный вопрос. Давайте поподробнее рассмотрим. Здесь может быть немножечко интерес в финансовом плане. Возможно, вы, как если вы работаете, допустим, у нас выпали Пентакли, восьмерка особенно, а что вы можете предоставлять такой интерес в виде того, какая вы вообще личность и как вы что-либо делаете. И просто... Ей, допустим, женщины этой просто интересно ваше какое-то занятие, ваше хобби. Здесь чистейший интерес, даже если вы друзья. Тут есть интерес в любом. Случай по дураку, смотрите, дурачок у нас тут с киской, и все равно киска смотрит на даму, поэтому если мы все-таки рассматриваем даму, что в любом случае, как бы белочка тут не убегала и что-то здесь бы не делалось, здесь интерес все равно как-то присутствует, это у нас говорит еще верховная жрица по тузу, но не могу сказать, что здесь чувство есть в полной мере такой, как вам хочется, что вас любили, вас хотели и тому подобное. Вот я могу вот еще как-то так протрактовать. Сейчас вернемся к чувствам. Поэтому даже если вы на, рабочих, на работе, допустим, мысли о вас, возможно, ее как-то касаются, но не могу сказать по дураку такому холодному, что женщина, допустим, о вас думает день и ночь. Просто, да, вы интересны, возможно, вы просто какой-то коллега, возможно, вы чем-то обладаете, допустим, либо какими-то навыками, которые, в принципе, прельщают даму. Я бы, я бы здесь даже не рассматривала... Ну ладно, муж-жена, допустим, в браке, либо каких-то отношениях. Здесь все равно присутствует интерес, но тогда поугашим немножко чувством. Допустим, женщина просто как бы немножечко о своем думает и чувство к вам не особо испытывает, потому что женщина сильно больно эмоциональные, а здесь самое... Самое интересное у нас происходит в мозгу по восьмерке, по тузу и по верховной жрице. Здесь чисто дама у нас немного в размысл в своих мыслях, в размышлениях побольше, чтобы она как-то чувствовала к вам, испытывала в данный момент. Возможно, как бы женщина в работе, либо женщина в детях, либо женщина как-то в каких-то своих думах, мыслях и своих переживаниях и немножко вас особо не касается. Здесь какой-то момент тогда просто охлаждение, ничего такого прям сверхъестественного я здесь не вижу, если вы в браке если вы вместе как-либо здесь у нас мыслительная деятельность мыслительная деятельность у нас происходит полным ходом а чувства к вам относительно сейчас прохладные но они просто существуют если вы в отношениях по шестерке жезлов и по умеренности просто не о вас думается грубо говоря как я и говорю и по семерке пентаклей ой по семерке жезлов тоже здесь можно сказать давайте талия Чувства. чувства по отшельнику, по шестерке и по еще раз по умеренности. Здесь возможно, если новый знакомый умеренный, интерес к вам, но соответственно свой личный, потому что у нас отшельник очень сильно перевернутый и ему хорошо, просто в отношении себя. Какой-то испытывает какое-то. Ну, не влечение по шестерке жезлов это не особо влечение. Хотя сиська у нас показана. А, нет, здесь по большей степени, если новый вы знакомые, то интерес в какую-то свою эм, стезю по отношению к вам. Чувство, чувство я бы сказала, здесь. Умеренные, не особо пылкая, страст люблю, не могу. Нет, у нас даже шестерка жезлов, у нас при этом обволакивает э, отшельник и э, умеренность. Поэтому здесь умеренно ощущение к вам, но чувства к вам какие? Никакие, но все-таки есть. Если в браке, если в отношениях и тому подобное встречаетесь, то, соответственно, у нас мозговая деятельность, у нас в голове, чувство у нас стабильно к вам, э, стабильно нормальные ощущения к вам, э, вот, если, соответственно, новый знакомые, все равно интересы есть, но не могу сказать, что чувства есть, все-таки у отшельника умеренность немножечко шестерку жезлов притормаживают, давайте так... И по семерке жезлов, да, я дополнительно могу сказать, что, возможно, женщине, как здесь мужчина, отгораживается от чего-либо, возможно, от каких-то своих личных проблем, либо от вас и тому подобное. Но я бы сказала, все равно какой-то интерес к вам присутствует. Давайте в лучшем. В лучшем виде это люб, любит, как-никак, но ну, просто умеренно любит, а сейчас просто в не о вас. В наихудшем случае это чувства интерес только есть интерес к тому чему вы делаете то чего вы говорите то как вы что либо но все равно женщина как-то отгораживается либо от человека кто загадывал либо от ситуации которая сейчас присутствует в ее жизни поэтому расклад общий докладывать я не думаю что имеет смысл но какие-то я думаю тенденцию вы это все заметили поэтому Давайте дальше, так, это у нас отходит в сторону, так, смотрим, какую свечку, я надеюсь, все правильно выложила, поэтому здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, да, мы кто загадал на вот эту свечу, а какие у него чувства и мысли к вам, какие у него мысли, опять мысли, <смех> какие у него чувства к вам. Ну, давайте подсказку, чтобы уж Подсказка, так, подсказка, так, еще хочу подсказочку. Давайте, так, вот это уточняю еще. Ага, какие мысли и чувства. Так. так, так, так, так, так, так, так, так, Это интересно. Ну, давайте смотреть немножечко пожа... Жезлов. Немножечко подраскроем. Пожа Жезлов немножечко подраскроем. И колец мама не улетит. Так, так, дорогие дамы, мадамы, давайте так. Здесь у меня присутствуют жуткие сумнения, жуткие сумнения. Давайте первое, что э, так скажем, если вы в паре, да, вы, допустим, по силе, и по влюбленным, могу предположить, здесь пара да, достаточно давно. Давайте это первое просто предположение. Э, пара да, достаточно давно, либо просто спит вместе, тоже могу предположить. Но достаточно давайте вместе у нас тут люди, предположительно, по подсказке. По таким интересным влюбленным и по силе а здесь тогда чувство по отношению к вам по пожаржево по королеве мечей и по тузу мечей а, я бы сказала что здесь и это все сравнять дайте мне еще доложить дайте я еще кое-что доложу да, здесь все-таки чувство по отношению к вам есть в любом случае, если вы вместе. Здесь чувство попажу. Но я бы не сказала не то, что зрелый. Допустим, вы в паре. Я бы сказала, что здесь женщина выпали. Выпали здесь мадама-дама по королеве мечей. Можете любой быть королевой. Здесь соотношение с тузом. Как бы вы что-либо не говорили человеку, и здесь в мыслях у нас и четверка мечей, как бы что бы вы не отрезали, как бы колка не говорили, как бы не выводили, возможно, человека из себя, либо сами не выводились из себя, как бы вы холодно укрывали себя, не строили, человек все равно испытывает к вам чувство какого-то восхищения, все-таки тут смейка смотрит на девушку, чувство. Хотение а вас также, чувство привлекательности. Вы привлекаете человека, заводите, могу предположить, уже по такому сочетанию, по силе, по влюбленному и по пожу, если в таком красивом сочетании, то восхищаете, все равно влюблен, какая бы вы ни была. Возможно, влюблен в ваши мысли по тузу и по королеве. Возможно, в ваши какие-то приоритеты в жизни. Человек очень сильно восхищен этим, что вы говорите, что вы, возможно, как-то проявляете себя. Но здесь вот как-то так. Давайте далее. Да, и по такому у нас миру, что у меня у меня мир немножко по-другому здесь отыгрывается, что какой-то момент как раз-таки у нас чувство, чувствую мысли. Чувствую мысли, чувствую мысли по четверке и по миру. Но здесь как для меня, что человек просто вас думает. Честно. Поэтому и все-таки мир, и если в классическом сочетании и мир, то здесь устоявшаяся тоже пара, могу предположить, это дополняет друг друга, потому что мир это у нас достаточно стабильная карта окончания, конца, и то, что я сделал выбор в ее пользу, это да, да, да, это навсегда и тому подобное. То есть здесь человек, в принципе, вас любит, какая бы вы ни была, и что бы вы ни делали, и как бы на каком расстоянии, возможно, по четверке, в каких бы отношениях вы не были. Здесь я могу так сказать. Поэтому, возможно, просто по четверочке. Такое интересно, что здесь ни одного персонажа нету. Троечка мужчина сам, девяточка девяточка. Пентакли женщину, то есть в каком бы расстоянии бы ни были, то есть человек все равно о вас как-то думает, но возможно просто не в данный момент, не сейчас, не сегодня, а у человека все равно... Если вы вместе, то испытывает к вам некие чувства, но не сегодня, не в данный момент, не сейчас. Возможно, возможно просто троечка и Пентакли он рисовать задолбался. Рисовать, может, он там рисует, а вы с детьми тому подобное. Независимости, зависимости, возможно, какой-то момент паузы, но тогда все равно человек вам испытывает. Может быть, паузу у вас поругались сегодня, а завтра померитесь. Я вот в таком плане. Если у вас десятилетиями пауза, я не думаю, что это к вам расклад, кстати, относится. Ну, не думаю. Смотрите сами, решайте сами Поэтому если здесь очень сильная пара То человек просто Испытывает какую-то идеологическую симпатию К вам, то есть его цели Ваши цели, ваши нравы, ваш характер Ему нравится, его устраивает Он готов в принципе существовать Но просто сейчас мысли по четверочке Возможно просто спокойно, стабильно О каком-то быте О, каком, о каких-то деньгах Либо возможно о каком-либо деле Но пока не о вас Поэтому да, Если, допустим, в новое знакомая, новая знакомая, новая знакомая Давайте так, новая знакомая, которая только вот имеет какие-то сексуальные связи, предположительно Я бы могла бы сказать, что здесь чувство симпатии к вам есть Несмотря на то, что какая вы тоже сама по себе Даже как бы ну, постоянно влюбленный И какие-то сексуальные наслаждения с вами испытывает но даже при таком раскладе э, по, мысль, по мыслям по четверке, по девятке, по тройке, все равно мысли немножечко не о вас. Немножечко здесь даже два персонажа немножко отвернуты друг от друга. Поэтому чувство какого-то хотения вас, это единственный какой-то такой вариант. Вот. Поэтому ну, мысли все равно как бы не о вас, либо просто о вас как-то за вас спокойно. Вот. Вот-вот-вот. Если человек на расстоянии, я не могу сказать по подсказке такой, я такой. Я такого здесь не особо вижу. Здесь все равно какая-то симпатия, привязанность по жезлов есть и под и по миру. Поэтому. По миру. Замечательно. Поэтому, дорогие мои, да. Так, даже сказать мне нечего, если новый знакомый. Нет, здесь как бы пара, и только если какие-то чувства и какое-то взаимодействие есть, это вот для тех расклад я бы могла бы подсказки судить. По-другому как-то завуалировать то, что не нравитесь, нет, есть какой-то... Возможно, просто какой-то есть физический интерес, но здесь чисто тогда физика. К мужчине вам играть. Возможно, просто нравятся ваш, ваша жизнь, ваши приоритеты в жизни. Но также здесь играет немножко физика. Если новый знакомый, то чисто физика и никаких особо таких планомерных, я бы сказала, там люблю, люблю, не могу, я на ней женюсь, я не могу здесь сказать. Люблю, не могу, женюсь. Нет, здесь такого нету. По четверочке по миру, поэтому не могу сказать, что любит жениться, но чувство симпатии, чувство сексуального увлечения к вам присутствует. Возможно, вы сексуально пишете ему, у него просто интересно. Вот. Поэтому давайте, девчоночки, короче, как-то так. Если вдруг как-то новое знакомое и тому подобное, тогда сильное влечение, я бы сказала по подсказке, просто сильное влечение к вам. Поэтому как-то так. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, мужчина. Кто выбрал второй вариант? Какие у нее чувства мысли к вам? Какие у нее чувства? Какие у нее мысли? Здесь все спокойно. Если военные, то очень хорошо. Ладно, какие у нее чувства и мысли. Вот здесь немножечко, ну, давай, я, я даже подсказку немножко не... Давайте углубимся, давайте копать, как и многие говорят, что нравится. Давайте копать. У меня сразу две трактовки, поэтому я думаю, да. По такому сочетанию, туда. да. Сразу две. Давайте так, вот здесь, если вы бывший, очень хорошо проигрываете, если вы даже нынешний, но который в каких-то конфронтациях, либо в каких-то непонятках, тоже очень хорошо проигрывался. Поэтому, ладненько, давайте, если вы бывший, если вы все-таки какой-то по королеве, королеве мечей по десяточке, а вот такой интересный, где она себя испепеляет. Короче. Давайте для начала о бывших. Если вы бывший человек, если вы бывший парень. Здесь, соответственно, я бы сказала, я бы сказала вы в прошлом, но все равно немножечко мысли и чувства по отношению к вам то есть двоечка э, же двоечка мечей, какая-то момент конфронтации, и шестерочка мечей в чувствах, а здесь у нас обледенелое и все. Я бы сказала, и мысли, и чувства здесь к вам особо не испытываются. Но дополнила я этим тузом и по восьмерке, и по миру, и по влюбленным, что моментами ваши отношения сыграли какую-то, ну, не злую шутку, но какую-то очень сильно большую роль. Для этого, для этой женщины. Поэтому я бы здесь сказала, что в мыслях о вас не особо думается, возможно, снитесь, возможно, вспоминается, но не особо о вас тогда просто мысли есть. Просто, возможно, некий все-таки, если у нас э, девушка с жезлом, по жезлу и змеечка, я бы сказала, и если в отношении женщины, то некий момент, десяточка еще жезлов, то некий момент просто интереса к вам. Как какого-то внутреннего, что с ним произошло, ага, все, я забыла. Э, вот здесь только вот на таком м, присутствует. То есть, если вы бывший, а у вас человек как-то задумывался, возможно, вы просто снитесь, либо, возможно, вы просто какие-то какие чувства по отношению к вам, либо взаимодействие, чувство и взаимодействия с вами в восьмерке. Пентакли сыграли для нее очень сильно большую роль. Возможно, это яркие отношения были, которые она, в принципе, не может забыть. Либо, либо уже забыла, но, в принципе, как-то время от времени, возможно, вспоминается. Но это однозначно тут. Я, я не говорю карма не карма, здесь не, не об этом э, расклад. Поэтому здесь некий просто внутренний интерес и забылось. Это вот в таком случае. Это первый вариант развития отношений. Если вы бывший, допустим, для этой дамы. Это первое. Просто какой-то внутренний интерес, возможно, отношения сыграли очень сильно большую стезю по миру и по влюбленному, потому что вы старшие арканы, но это перекрывается шестеркой. Такой оледеневшейся шестеркой мечей, никуда не идущей. Просто мысли ни о чем. Поэтому вот я бы сказала, что мысли и по подвоечки, и в чувствах, что не испытывается к вам, но ваши отношения были для нее и сыграли для нее какую-то важную роль. Давайте дальше, если вы вместе, допустим, предположительно, вместе, то здесь чисто конфронтация, но к вам чувства и мысли, соответственно, есть. Но ну, просто а ва, по королеве по десятке какие-то моменты, возможно, внутренние у самой женщины по отношению к вам, какие-то для нее по десяточке такой же тяжелые, что сейчас о вас не хочется не думать, ни размышлять, просто каких-то своих размышлениях, в каких-то своих навелу женщина, может быть, себя ищет по пажу жезлов, возможно, что-то ей надо, куда-то идет, но при этом мысли и чувства к вам не особо испытывает, но просто любит про запас, давайте так. Я люблю, он у меня есть и все хорошо, но сейчас не о нем вообще у меня сейчас в жизни речь. Да, он у меня есть. Да, он по миру и по влюбленным. Я сделала выбор, я знаю, что он мой, но сейчас не об этом в мыслях. Сейчас у меня совсем другое. По чувствам по двоечке а, мечей и по тузу и по восьмерке, да, я его люблю, но сейчас же я связана, возможно, с какой-то работой, возможно, а, с каким-то увлечением, возможно, сейчас немножко мысли не об этом, и сейчас просто к вам ощущений, чувств нету но некий момент интереса что с ним либо какие-то в ваш адрес здесь есть поэтому либо возможно звонки поэтому я бы сказала здесь особо не париться если вы вместе но просто не сейчас не в данный момент сейчас как-то женщина вы как оставленный такой про запас момент и сейчас просто женщина, возможно, сконцентрирована на чем-то другом. Возможно, на своих каких-то проблемах, возможно, на нахождении себя в этой жизни, нахождении собственного пути. Возможно... Какой-то переломный по десятке жезлов, возможно, что-то скоро закончится в ее жизни, надо что-то делать, и надо что-то менять. И немножко вот такой момент. Немножко ж... женщина тут парится по полной программе. Поэтому вот, короче так. Поэтому, если вы, допустим, новые знакомые, новые знакомые, то просто интерес но новый знакомый новый знакомый смотрите чтобы она не просто не была в кого-то влюблена либо не была в паре Поэтому вот я бы еще так потратовала, если это женщина то смотрите чтобы у нее там в багаже и за пазухой, там кто-то не пришел, кто-то не пригляделся. Возможно, у нее просто кто-то есть, она его любит, а на вас просто интересно смотреть либо на вас интересно наблюдать, либо с вами интересно общаться. Вот и все. Я вот как-то так могу еще сказать. Просто чисто такой интерес, ни о чем особо конкретном, ни, никуда не идущий по королеве мечей. Королева холодная, десятка заканчивается, поэтому. Не особо планомерное с вами построение будущего, просто здесь как, он мне нравится, а он неплохо, а, это как вот посмотреть на какого-то актера в принципе, который недоступен вам, вот, -вот. либо на актрису, которую вы смотрите, она сексуальная, там сделала третий размер груди, и поэтому вот она мне интересна, вот что-то типа такого интереса, давайте так, вроде как бы и все. Поэтому, дорогие мужчины, если что-то не увидела, вы, сорян, по-другому я что-то не вижу. <сёк> что-то по-другому не могу сказать. Ну, что увидела, то и сказала. Давайте дальше. Здравствуйте. Желтый. Кто выбрал желтую свечку? Какие у нее... А, у... Здравствуйте, девушки. Какие у него чувства и мысли по отношению к вам? Какие у него мысли? Какие у него чувства по отношению к вам? И кто вы? Вот здесь кто вы, кстати. Это интересно. Дельцогиня, вы очень хорошо, полномерно делаете свои дела. Ладненько. Давайте так, какие у него мысли, чувства. <как> <как> так, давайте, давайте, давайте, давайте, какие у него чувства. Это к чувствам. Чувства у нас сначала. Давайте я не заполню. Картишками. Ага, семерка и рыцарь. А Кому-то нужен просто отдых, либо массаж кто-то здесь любит. Ладненько, давайте так. Да, девочка делает массаж. Так, давайте, да. Девушка, девушка, девушка. Девушка, девушка, девушка, какие у него мысли и чувства? Давайте, если восьмерочка, давайте его еще ее уточним. Потому что по рыцар у меня жуткие сомнения. А, жуткие сомнения. Давайте так, если вы коллега на работе, по восьмерке, по девятке, если вы коллега на работе и коллега занят, я не могу сказать, что у вас здесь мысли и чувства есть. Почему? А, в мыслях немножечко здесь по семерке и по. Рыцарь Юпа и в отношении у нас императрица помыслим возможно здесь не свободные люди либо мужчина сам не свободен либо женщина не свободна. здесь десятка здесь везде семья и какой-то момент семейных отношений здесь проигрывается возможно кто-то здесь не свободен не буду вдаваться уж в подробности но если кто-то не свободен, не могу сказать, что здесь чувство к вам, кстати, есть. Вот как ни странно, все это указывает, возможно, чувство какой-то симпатии, удовлетворения, возможно, вы хороший коллега для этого человека, возможно, вы на работе классном месте сочетаетесь и вместе бруброшкой по двоечке жезлов, двойка жезлов тут определенно, здесь момент дружбы, но либо ну, не соития, не влюбленности, а вот именно момент дружбы. И по семерке, и по рыцарю. Девушки, давайте так, по семерочке, давайте не будем немножечко обманываться и немножечко трезво взглянем на ситуацию. на мужчину это раз. Здесь есть такой момент, что еще немножко по-другому -по -по -по скажу. Здесь еще другая трактовка также есть, поэтому здесь возможно человек к вам испытывает симпатию, но симпатия в том ключе, что вот она классный спец, вот она вот классно это делает, вот она классно, допустим, зарабатывает со мной деньги, вот она классно вот так вот делает. Здесь у нас такая двоечка жезлов. Давайте так, двоечка жезлов здесь немножко еще дополню. Короче. Грубо говоря, здесь тогда, я бы сказала, что по троечке здесь императрица, по семерке по рыцарю, рыцарь а мечей у нас не особо чувствительный человек, а, соответственно, очень сильно бесчувственный. И как-то мысли, возможно, плавают, блуждают о вас, но не могу сказать, что здесь как-то строит человек на вас планы. Давайте так. Если даже тут любовница, любим-не можем, любим-хотим и тому подобное. Допустим, предположим, Давайте так, допустим, если вы любовница, в любом случае, но все равно в мыслях императрица выпала. Давайте так, любовники, здесь я не могу сказать, что человек на вас женится. Это раз по семерке по рыцарю может человек немножечко заблуждаться в отношении вас, либо в позиции вас. Если здесь, допустим, предполож... предположительно здесь влюбленные любовники, здесь особо об этом не сказано. Но если, допустим, кто-то тут не свободен, либо свободен, но также здесь я не могу сказать, что мужчина на вас женится. По семерочке и по рыцарю. Возможно, человечек немножечко также в конфликте с собой, либо какие-то проблемы имеет. По отношению, возможно, с вами, либо по отношению к другим. Но здесь давайте уточним немножечко. Рыцаря. Да, поэтому здесь, если любовница, ну давайте предположить, все равно не хочу так сказать, ну давно, а вдруг, ну выпало бы верховная жрица, но тут не в любовнице. Короче, если вы любовница, здесь моментами человек вас может не отпускать, человек может с вами и испытывать к вам интерес глубочайший, и ему хорошо с вами, но при этом, если вы любовница, если тут семейные люди, здесь человек не будет на вас, я не вижу, чтобы женился». Но вас отпускать тоже не намерят по четверочке, который он тянется, тянется к этому упавшему. Здесь человек, возможно, вас немножко будет притягивать за уши, немножечко будет подтягивать и как-то будет э, на какие-то нотки натыкать в словах. Допустим, ты со мной навсегда и тому подобное. Но какие-то слова через слова и через эмоции, и через слова, и через какой-то диалект, все-таки по тузу и по семерочке, и по умеренности человек может с вами как-то как-то вас немножко держать за уши давайте так, если вы, допустим, тут любовники если, предположительно, вы жена то здесь я не могу сказать, даже если вы жена то есть человек все-таки о вас думает, любит с вами, ему хорошо, комфортно но, предположительно, тогда и человек вас с вами, как рыцарь и по семерке, и по четверке Здесь, как бы человек не барахтался, от вас никуда не денется. Здесь, вот как-то в таком стезе и ключей, по четверочка такая, пента, Пентакли у нас замыкает. Как бы, это как голодный волк в лес на еду смотрит, а в лес хочет. Ну, грубо говоря, если человек с вами замужем ой, женатый, женатый на вас, то, соответственно, здесь никуда не денется, какие-то просто проблемы, какие-то ситуации у него, возможно, не отпускают, либо немножко тревожат в мыслях. Возможно, по поводу вас, возможно, по поводу вашего роста, либо, возможно, вашей карьеры, то человек как-то немножечко беспокоится за вас. Тоже могу сказать, если вы женщина, его и вы, и здесь нету любовников. По десятке Пентакли, карта семейности, карта семейного взаимоотношения, по троечке. Здесь больше играют как семейные взаимоотношения. То есть человек вас любит, человек немножечко вспыльчивый, человек немножечко иногда может горяча очень сильно все сказать, а потом извиняться, так скажем. Поэтому человек вас любит, человек вас как... воспринимает как партнера для себя. И партнера для семьи очень хорошего и крепкого на вас можно положиться. По восьмерки по девятке, по десятке. Ну, человек, возможно, просто лишнего может сказать, либо очень сильно беспокоится о каких-то вещах, возможно, просто удержать в руках все не может, либо что-то из рук валится. Но чувства и мысли к вам, соответственно, есть. Поэтому здесь по семерке, по тузу и по весам. Балансу, балансу, баланс, умеренности. У нас здесь женщина либо стараются умерять какие-то амбиции, либо мужские, либо свои. Поэтому, возможно, немного, некоторые нереализованные, кстати, амбиции у кого-то здесь присутствуют, одного из партнеров тоже могу сказать. Возможно, у женщины. Возможно, к женщине очень сильно хорошо подходят какие-то слова дабы как-то успокаивать. А возможно, женщине просто необходимо немножко баланс и равновесие внутри себя. Тоже могу по подсказке сказать, если характеристика вас. Поэтому, если любовница, соответственно, здесь от жены и от семьи никуда не уйдет, и за уши, возможно, тащит, и все-таки жена у него в приоритете. Если, соответственно, здесь новые какие-то знакомые и какие-то... Здесь как отпустить невозможно. Но кого еще? Это большой вопрос. Давайте так. Мысли, чувства тогда здесь очень сильно присутствуют, если вы жена, если вы любовница, но здесь по большей степени если любовница, то уже не больше. Давайте так. Поэтому как-то по-другому я не могу сказать. Новые знакомые здесь не особо так проигрываются. Возможно, кто-то кто, -то, кто -то не свободен, и человеку это не нравится. Возможно, вы не свободно, а сами человеку хорошо. Тогда человек тоже вас не хочет отпускать, и не хочет терять. Хотя, возможно, что-то могут говорить неприятного. Поэтому вот здесь, короче, как-то так. Давайте дальше. Здравствуйте, мужчины. Давайте посмотрим, какие у нее чувства и мысли по отношению к вам. Какие у нее чувства, какие у нее мысли по отношению к вам. Подсказка. Так, вот эти. Давайте, какие у нее чувства, мысли, подсказка. Если вы женаты, вы никуда не денетесь, любитесь и женитесь. По башне, у нас сексуальная здесь башня, чувства, вулкан, чувства, вулкан эмоций, соответственно, вы в какой-то момент судьбоносных с ней отношениях, здесь очень сильно даже по картинкам вы видите яркие красные карты, по цветовому диапазону тоже можно читать, кстати. И здесь отношения какие-либо завязанные, глубокие, чувственные. Здесь чувство и связь как-то не пропадает по отношению к вам. Здесь по-другому даже сказать немножко не могу. Даже по такому колесу. Да. А может, возможно, вы выносите в головокружение в ее стезю. Да, здесь даже если вы бывший, то человека вы все равно трогаете, затрагиваете его душу, его мысли. В любом плане даже, возможно, навязчивый по поводу вас. Поэтому, дорогие, да, дорогие мужчины, здесь в любом случае, какие бы вы ни были отношения с женщиной, женщина вас как-то думает, как-то старается, возможно, умерить какие-то свои вулканические потребности по отношению к вам. Возможно, если женщина одна, ну, если женщина в паре, то не могу сказать тогда, что это вас. Это вот, соответственно, здесь женщина стабильная, женщина умеренная, женщина знает себе цену и при этом знает роскошь, а любит, возможно, какие-то роскошные вещи, тоже могу предположить уже по подсказке и по миру, а по миру, по суду. А я неправильно сказала. Ладненько, давайте так, это миру А я что-то другое сказала, Мируна. Давайте так, здесь в любом случае человек очень сильно прикипевает. Если ваша бывшая, то давайте смотреть, она. С... Если она с кем-то, то она прикипевает, конечно, к тому человеку. И, соответственно, возможно, у вас по семерочке и по королю чаш здесь не касается. Так что если женщина у нас в паре, то в паре да да да да гробовой доски давайте так то любит не может по своего партнера либо навязчивые идеи навязчивые эмоции навязчивые мысли по десятке такой мечей и по королеве чаш то есть все равно в любом случае какие-то сексуальные предпочтения все равно человеком испытывается но предположительно по королеве пентаклей могу предположить что по большей степени кто с ней в паре. В данный момент времени. Поэтому вот здесь вот именно и десяточка м -м, десяточка мечей по королеве чаш. Вот смотрите, кто пара. Смотрите, какого. Ну, здесь по женщине, я думаю, даже видно. <с Dans�nt snapper> Поэтому е. А возможно, если вы новый и она свободна, то соответственно здесь некий момент, мне бы хотелось сказать, какого-то сексуального интереса. Просто интерес, просто хочется, вас не может, и мама не велит. Здесь у меня женщина есть. Поэтому смотрите, смотрите, пожалуйста. Да, возможно, просто с вами хочется развлечься. Так что смотрите, чувство мысли женщины, кстати, тут есть. Но по десяточке не могу сказать, что такие полномерные, которые бы хотелось бы. Если вы бывшие, не могу сказать о вас, но это тоже не исключаю. Давайте так. Здесь пи фисти на фисти, по семерке, по десятке мечей. Что, возможно, человек просто рвет с вами отношения, просто вы ему не нужны, допустим, но к вам тянет. Тоже могу так сказать. Либо, возможно, человеку к рядом тянет. То есть здесь и по королеве, и по королю они в разные стороны смотрят. Тоже могу сказать, даже если бывшие. Поэтому смотрите, какой интерес, какие глаза, я думаю, все это видно. Ну, как-то так. Быстро, да! Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Ну, по, по королеве пентаклей смотря какая у вас ситуация. Возможно, даже если вы бывший, если недавно, то, соответственно, человек успокаивается, человек рвет по десятке чашей по королеве, по королеве чаши по десятке мечей с вами отношения внутри себя, но все равно как-то тянет. Либо, возможно, с вами был яркие эмоции, яркие с. Секс тоже могу предположить с вами вместе. Поэтому смотрите сами, решайте сами. Но как-то я не вижу, чтобы человека немножко отпустил. Возможно, человек просто рвет вот, душу напополам и хочет от вас отвязаться. Вот, тоже могу предположить. А, поэтому... Соответственно, если она в паре, и на вас она вас не знает, она вас не видит, то, соответственно, здесь и есть бурые эмоции, чувства по отношению к своему партнеру, который, возможно, сейчас. И, возможно, какие-то все-таки непонятки по семерке жезлов тут и по десятке мечей здесь в паре существуют. Просто какие-то непонятки, какие-то разрывы, какие-то неприятные ситуации, если она вас, допустим, не знает. Давайте так. Давайте дальше. Здравствуйте, дамы. Какие у нее, у него чувства по отношению к вам и какие у него мысли по отношению к вам. Что То что-то у нас все-таки бродит, что-то ходит, блин, натекает. Так, ой, ой, ой, ой. Какие у него мысли? Мысли, мысли. Тройка, десяточка. Давайте так, если холостяк, не могу сказать, что женится еще раз. Здесь холостяцкую жизнь нравится, потому что десятка чаш, здесь одинокая рыбешка. Здесь, если, правда, и по тройке чаш, какие бы чувства к вам не испытывались, чувства есть. Но все равно я не думаю, что на вас женится. Если момент в новых знакомых? Сразу могу сказать. Немножечко э, здесь чувство боязни выходи, выхождения из зоны комфорта у человека вообще присутствует. Но у человека чувство по отношению к вам есть. Возможно, просто момент влюбленности и хорошее провождения с вами по вот, троечке чаш. Бабская вакханалия, я ее называю, по десятке чаш. Ну, здесь десятка чаш, но одна рыбешка. О чем здесь можно говорить? Давайте дальше. М -м да. Да, поэтому смотрите, возможно, вы просто нравитесь человеку. Все, мне по-другому сказать не могу. Да, возможно, вы просто нравитесь человеку, и просто навязчивые мысли, кстати, по поводу вас есть, девчонки. Я вот, вот иначе вот сказать не могу. Любят, да, но здесь я бы не сказала здесь пара, семья нет. Здесь бы я не сказала, все равно. Возможно, просто расценивает, как войти в отношения либо нет с вами, но здесь нету пара. Если кто-то выбрал пару, девчонки, простите, правда, по, по, по, по рыцарю здесь как, как холостяк, поэтому извините. По-другому сказать не могу, вам быстро. Здесь чувство есть, но чувство до того, чтобы как-то завладеть, как-то в семью пойти, либо как-то а, с семьей вместе, нет. Здесь вот именно не пара, простите, если у кого-то пара, то, наверное, другие, перезагадывают другие варианты. Ну, пара была бы какая-то другая карта в чувствах. Ладненько, давайте здравствуйте. Мужчина, мужчина, привет. Давайте быстренько. Что у нее чувства? Какие у нее чувства по отношению к вам? Какие мысли? Дорогие мужчины, да, там на что-то остановилось, там что-то перевернулось. Давайте. Какие у нее чувства и мысли по отношению к вам? Так. Так, вот это мне интересно. Я мечи по шестерке и по нулю. Давайте так, если у вас есть отношения, и если все у вас вроде как и стабильно, и нормально, посмотреть захотелось. Давайте так, если есть тут отношения, они достаточно хорошие, то я бы могла бы сказать, что... Здесь по миру, но мир у нас э, лег в начале, а потом шестерка и э, дурак. Могу предположить, что чувство к вам есть, и другого ей не надо. Давайте так. Что к вам, ну не то, что запресневелые какие-то ощущения чувства Нет, что чувство единства, чувство единения И в принципе другого человек не испытывает, не идет, никуда-то не ходит Ни налево, ни направо Чисто вот какой-то такой момент преданности, я бы сказала, по этим картам По королю мечей, по девятке мечей и по троечке пентаклей Девятка мечей здесь... Моментами женщина оголилась перед мужчиной. Есть момент страха. Но могу предположить, если вы в паре, и если женщина чувствует ей никого не надо, ей никак, никакие мужчины не нужны, кроме вас. Но при этом женщина по девятке, и по королю и по троечке, могу предположить. Что женщина беспокоится за вас, за то, что вы делаете, за то, что как вы что-то творите. Возможно, на работе, возможно, за вашу учебу, возможно, беспокоится за ваши финансы, либо финансы, где вы там добываете что-либо, где вы себя реализуете. Здесь у нас мужчина... А, что у нас мужчина тут делает? Мужчина кует меч, поэтому, дорогие мужч... мужчины, здесь я бы сказала, если у вас пара, если у вас стабильно, все как бы хорошо, но что-то непонятно, здесь тогда женщина не хочет ходить, потому что здесь замерзла шестерка, шестерка мечей по дураку. Я думаю, что здесь нету мысли о других мужчинах, здесь чисто чувство к вам стабильно хорошее единение единство вы вместе навсегда выбор сделан там подобно со стороны женщины но женщина по девятке мечей здесь оголенная и по троечке и по королю тогда беспокоится о вас здесь очень сильно большие беспокойства по тому по вашей стезели потому что вы делаете возможно вы строите дом возможно что-то украшаете возможно что-то делаете в своей жизни, тоже женщина как-то переживает. Это первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий, допустим, предположительно, если вы, не знаю, коллеги, новые знакомые коллеги и тому подобное... Коллеги, новые знакомые и тому подобное. Чувство по миру и по шестерке по, по дураку не могу предположить. Не могу сказать, что если вы новый знакомый, что вы женщине вызываете интерес? У нас покрывается шестеркой, промерзлой нулем. Я могла бы здесь сказать, тогда женщина чисто на своей волне по миру что в принципе ее мир не особо входите вы, не особо входит ваша какая-то точка мировоззрения и тому подобное. Возможно, вы просто тот человек, кого она боится, кого она, возможно, не особо как-то к себе подпускает. Но не могу сказать, что здесь, вот к сожалению, про такой шестерки по нулю, здесь тогда испытывается к вам какие-то чувства. Здесь, возможно, какая-то симпатия, какой-то маленький микроинтерес, и все. Это самое наилучшее, что я могу сказать. По королю мечей, также момент, если такого холодного отношения, просто рассматривание у вас в качестве просто человека, сотрудника, либо начальника и тому подобное, чувств к вам не испытывается. Я бы сказала, только интерес, но интерес, сугубо, какой-то, я бы могла бы сказать, профильные, либо с деньгами связанные, просто ему ей, допустим, интересно, как вы зарабатываете, что вы делаете, почему вы делаете, просто интересно, возможно, там, бывшие мужья, бывшие супруги, просто как бывшие Просто интересно, ваш какой-то, возможно, доход, либо, возможно, ваши какие-то деньги, либо все-таки, может, человек просто за вами немножко подсматривает, киску насмотрит. Но это я даже скажу, что не факт, по шестерке мечей здесь вообще никого нету, про все промерзло. И также момент промерзлости и прохлады здесь есть. Поэтому, возможно, просто женщина в отношениях по уже миру такому, и в принципе, если есть пара здесь, то человек не рассматривает вас в качестве своего человека с тем, кем можно построить будущее и тому подобное, я тоже так могу сказать. То есть здесь женщина не рассматривает вас, возможно, она просто в отношении с кем-то на вас, она не особо делает ставки и тому подобное. Здесь тоже могу сказать, если вы, допустим, как-то интересуетесь дамой, а не знаете, что она к вам испытывает и чувствует. Не могу сказать, что здесь есть какой-то интерес. Нет, здесь, скорее всего, просто вы не вызываете особый интерес, а на вас ставки не ставятся. Возможно, у вас какая-то... Самое максимальное здесь по это какой-то симпатия, какой-то микроинтерес. Я бы сказала микро по шестерке и по дураку. Не особо такой разумный и не... Я бы здесь сказала, некоторые подумают, может, по дураку, что здесь какие-то Возможно, давайте так, прохладные отношения, которые, в принципе, ничего под собой, каких-то а, больших чувств под собой к вам не несут. Вот что вот здесь у женщины в чувствах. И в мыслях все то же самое, даже если считать, что король, король предположительно к ней относится, то здесь чувств нету, просто какой-то, возможно, интерес, возможно, если вы как-то что-то сделали, возможно, женщина немножко испытывает к вам какие-то страхи, тоже могу сказать, возможно, по вашим каким-либо действиям. Это здесь, здесь я не исключаю такого момента, здесь он ну, есть, по королю мечей, соответственно, по девяточке мечей такой, и... Возможно, человек как-то перед вами какая-то др... как дрожит, но при этом не испытывает каких-то чувств влюбленности при дрожании. так, если вы начальник, если просто на подчиненную смотрите. Вот. Поэтому я бы сказала здесь так. Человек на вас ставки не особо делает и ставит. Здесь я не вижу полномерно ощущений и хороших какого-то взаимодействия. Нет. Здесь обычные могут проигрываться и коллеги проигрываются. Если вы в браке с этим человеком, то немножечко тогда человек с вами, вас немножко разочарован и охлажден по отношению к вам. Возможно, как-то не хватает девушки новизны и просто новых ощущений, возможно, вашего какого-то внимания по девяточке. Просто тоже такое могу... может проигрываться. Давнишние браки, давнишние отношения, либо немножко устакаренные, застарелая дряхленькая то женщине необходимо как-то заподриться. Возможно, если вы в долгих отношениях, в браке, и тому подобное, по миру, и по шестерке, и по дураку. Поэтому здесь женщине не хватает немножечко новизны. Поэтому, смотрите, сами решайте сами. Если вы, допустим, в браке, то женщина вас как-то вот-вот-вот не особо нравится то, что происходит между вами. Здесь тоже может такое проигрываться. Возможно, вы очень сильно как-то запресивели к ней, здесь как-то охладели больше в работе, больше ее оцениваете, возможно, критикуете. И женщине хочется тепла, любви и ласки, потому что, в принципе, если от вас никуда не деться по миру и по королю, мечи, никуда не денешься, влюбишься и жениться, но женщине тогда необходим какая-то новелла в ее жизни, в отношении с вами. Поэтому вот здесь я бы сказала такая еще трактовка. Вот. Все. Мужчина, мужчина, вроде как, все больше особо не вижу если коллеги то здесь дрожание но здесь чувство как... только интерес микроинтерес <смех> микроинтерес что вам у вас творится в голове <смех> и все Им, возможно чем вы занимаетесь все к сожалению если вы бывший муж то не могу сказать что бывший муж убьется груш и женщина тогда если бывший муж по королю мечей то здесь, да, были отношения, но, в принципе, пошла к новым берегам, пошла и ушла в какое-то нулевое значение в своей жизни, давайте так. Ну, да, было, закончилось, все, спасибо, до свидания, я пошла дальше. Если бывший муж, то здесь, я бы сказала, чувств тоже как нет, если здесь момент пребывания вот в этих картах. Если вы бывший муж, и с вами там, допустим, рассталась женщина, если моментами далеко, давайте так. Если далеко и расстояние, окей. Если далеко и расстояние. Далеко и расстояние. Здесь у нас выпали два рыцаря. Но здесь по четверке мне интересно. Если кто-то вдали, кто-то на расстоянии, возможно рассматривание женщины других партнеров, но это еще не факт. То есть по рыцарю Чаши пока, и по рыцарю Пентакли здесь рассматриваем. Если женщина с вами в браке. Не могу сказать, что э, дама-мадама у нас тут изменяется все равно в любом случае. Возможно, какие-то какие поклонники у дамы-мадамы есть, но просто женщина понимает, что она все равно никуда не денется от вас, но и при этом все у нас и по четверке, по шестерке, и по нулю женщина не видит немножко выхода в своей жизни просто. Возможно, поклонники такие приходящие-уходящие. Возможно рассматривание кого-то в качестве просто людей, которые ей там преклоняются, ей что-то преподносят, ей что-то дары какие-то дают, либо какие-то услуги делают. Но при этом здесь никуда женщина не денется, но просто необходимо немножечко новеллы по отношению к вам, либо все-таки за вас боится. Поэтому, дорогие мужчины, как-то вот все, я вроде как все варианты не знаю если что-то пропустила по-другому что-то я не особо вижу как можно еще трактовать поэтому девочки я надеюсь что это вот этот такой формат я по вам не знаю понравится не понравится старый формат верну <с> но не, не совсем старый Немножечко по-другому здесь все. Поэтому, дорогие мои, м -м, спасибо за просмотр, спасибо за лайки, спасибо за комментарии, за теплые слова, поддержку канала всякими способами, которые вы. Сделайте там благодарю, посипки, даты клёвая, Ну, блин, все в итоге. Все в одном таком ключе. Поэтому большое вам человеческое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем до встречи в новых видео. И пока-пока.